Приветствую вас, самые рассудительные и практичные представители знака Зодиака Дева. Ну что ж, девы, давайте посмотрим, что же вам подарит месяц июнь, какие сферы жизни у вас будут максимально проиграны и... На что они будут влиять? Ну, начало месяца нас встретит ретроградный Меркурий, который до 12 числа будет находиться в благоприятном аспекте к Плутону. Но начиная с 3 числа он становится директным, и любые начинания. Дело в том, что Меркурий он является вашим управителем. И если последние три недели многие из вас ощущали какие-то. Торможения, какие-то, ну, знаете, изменения в планах, но тяжело все двигалось с пробуксовками, то вот как раз где-то после числа 4-5 вы почувствуете уже облегчение. И аспект Плутону будет помогать вам. А что он вам даст? Так будет помогать по девятому и пятому дому. Значит, больше всего повезет тем, кто занимается каким-то делом, которое ему нравится, то есть хобби, увлечения, то здесь пойдут подвижки по всем этим процессам. Также здесь будет реализация каких-то дел, связанных с вашими детьми. Хорошо, если... Это все будет связано с заграничными поездками, с партнерами издалека, потому что девятый дома дом непосредственно связан со всем, что далеко, высоко. В общем-то, какие-то важные трансформации, изменения могут произойти еще и в духовной сфере. Но если будете заключать какие-то важные договоренности, то лучше чтобы одни были с людьми которыми находят ну которые находят люди другой ну, другой философии другой психологии те которые далеко далее 4 числа стурн станет ретроградным на что это повлияет, Сатурн отвечает за наши главные цели за наши амбиции, за то, как мы продвигаемся к чему-то очень важному для нас, и вот э, до 23 октября он будет находиться в ретроградном движении, он будет давать некоторые тормоза в чем для вас эта сфера связанная с работой ну, наверное, по работе могут быть какие-то подтормаживающие действия, то есть будет тяжело может быть двигать какие-то, ну, знаете новые проекты тяжело, а те которые уже есть, то здесь в принципе не должно быть никаких проблем. И здесь еще такая тема, что очень важно вот в этот период как-то больше углубиться в ту деятельность, которой вы занимаетесь. Вот хорошо подумать, просчитать, все ли правильно вы ли вы делаете, тем более, что вы это умеете делать, делать очень хорошо. То есть тем ли путем вы идете? или поработать над методами, которые вы используете в своей деятельности. Может быть, здесь нужно что-то изменить. Но однозначно, вы знаете, для старта каких-то, ну, для открытия бизнеса, например, это неблагоприятный период. Ну и до конца года уже не будет благоприятного. Нужно работать с тем, что есть. Еще это указание на то, чтобы заняться своим здоровьем, может быть, кому-то сесть на диету, провести какие-то там профилактические меры. В общем-то, задуматься, знаете, он как бы дает возврат каким-то вопросам по здоровью, которые когда-то там были, ну, хронические, например, какие-то болячки э, могут дать о себе знать, и нужно будет снова на них обратить внимание. С 8 по 11 Венера будет образовывать благоприятный аспект к Урану. Опять же, для вас это девятый дом. Но смотрите, здесь может быть очень приятное событие, связанное с кем-то или чем-то издалека. Далеко. Может быть неожиданное поступление финансов, могут быть приятные знакомства, тоже неожиданные. Для кого-то это благоприятный период для поступления, для получения какого-то высшего образования, для решения юридических вопросов, для дальних дорог, для путешествий. С 13 числа Меркурий переместится в Близнецы с 9 в 10. И вот здесь, вы знаете, вы как-то почувствуете себя на коне. Будет очень много контактов, обмена информацией. Вот здесь как раз наступит время для того, чтобы налаживать новые связи, новые взаимодействия с окружением, искать новые контакты, чтобы работать с ними старыми проверенными методами. 14 июня произойдет полнолуние в стрельце Стрелец это ваш будет символически Четвертый дом ну, Это могут быть некие события В доме, в семье Ну Я думаю, что на вас это может знаете, Отразиться как некоторые Инсайты, может быть Озарение, потому что стрелец это знак Связанный с расширением Что-то вы можете для себя там Переосознать ну, понаблюдать, ну, либо просто элементарно какие-то изменения. Кто-то приедет или уедет из дома. Далее, до 20 июня Меркурий будет продолжать образовывать очень хороший, благоприятный аспект. Стиль к Юпитеру. Юпитер у вас находится в вашем восьмом доме. Восьмой дом – это сфера чужих денег, это эзотерика, это опасные ситуации. Но ну, благоприятный аспект от 10 -го говорит о том, то есть намекает на то, что это могут быть благоприятные связи по этим сферам. Так же, как ну, Здесь даже не столько деньги, а как расширение, наверное, все-таки сферы влияния по 8 дому. Ну как это может проиграться? Ну это, во-первых, может быть и опасность от взаимодействия с коллективами хотя нет секстиль это же не опасность ну какая-то опасность нет это не опасность наоборот здесь уменьшение опасности наоборот здесь я думаю что все таки знаете как-то более ну, мне кажется что на большей мере проиграется как расширение контактов усиление действия восьмого дома может быть деньги получится удастся получить и это будет взаимосвязано с, непосредственно с, вашим, с вашей карьерой, с вашими главными целями, с контактами. Ну и дай Бог, чтобы оно у вас лучше проигралось в финансовой сфере. Расширилась ваша аудитория, что ли, сфера взаимодействия. Которая впоследствии принесет вам очень хороший доход. Ну и затем по перемену Венера будет включать еще некоторые медленные планетки, которые проиграются, то есть, которые проиграются в таких сферах, как дети, любовь, хобби, развлечения, работа, здоровье и партнерство. Вот. Ну, здесь, сейчас я покажу, что я вижу. Вы знаете, как, как будто бы какое-то ваше детище, детище, оно принесет удачные решения, удачные возможности. К вам придут именно те люди, которые вам необходимы для реализации вашего проекта, то есть они к вам придут но здесь еще, знаете, есть указание на то, что нужно будет максимально углубиться в решение этого вопроса то есть где даже, может быть, знаете, такая жертва ограничить себя в каких-то развлечениях много работать ну, наверное, я думаю, что будете много работать во что-то вяжетесь в какую-то такую крупную деятельность что придется очень много выкладываться много усилий прикладывать для того чтобы закончить ну, или начать и закончить какой-то свой проект с 23-го Венера Перейдет в знак Зодиака Близнецы Ну, Здесь уже дела пойдут полегче С 23-го числа Будет легче контактировать, легче общаться Тем более, что Венера будет идти на соединение С Меркурием Это, знаете, такая грациотность легких контактов Единственный минус в том, что эти контакты Не могут быть недолговечными Хорошо знакомиться на таких аспектах Получать удовольствие, проводить приятное время Обмениваться мнениями С 21 по 27-го Марс будет образовывать секстиль К Сатурну Марс в восьмом, Сатурн в шестом ну Во-первых, опять же Здесь, знаете, такое чувство, что Вас в этом месяце постоянно будут Уводить от какой-то Сложной ситуации Будете избегать опасности Будете выходить сухим из воды вот Как будто бы кто-то вас бережет ну, проще говоря, не пострадаете. И также есть возможность на чужих ресурсах получить какую-то работу. С 25 по 29 Венера образуется экстиль к Юпитеру. Вот она же, родненькая Венера. И в аспекте к Юпитеру, к восьмому дому, ну, отлично. Вот вы как раз и получите результат. С 25 по 29 шанс получить какую-то прибыль от выгодного сотрудничества. То есть э, все, что будете делать раньше, ранее, если вы действительно не поленитесь, приложите усилия, то вот уже к концу месяца вы получите плоды, результаты ваших усилий. Так, 28 числа Меркурий, планета иллюзий становится ретроградным, будет ретроградный до 4 декабря. И у вас она связана непосредственно с вашим домом-партнерством. Ну, смотрите будете привлекать к себе людей, которые будут либо нечисты на руку в течение этого периода, ну, с конца месяца, либо которые ну, будут скользкие, захотят вас чем-то, может быть, обмануть, поживиться за ваш счет, э, действовать какими-то, ну, если это враги, то это не открытые, это скрытые методы, знаете аферы обманы будьте очень осторожны особенно с новым новым вашим окружением не доверяйте знаете как утром деньги вечером стулья только лишь в таком варианте не верьте обещаниям ну, я думаю что вы справитесь 29 числа месяц закрывается новолунием знаки зодиака Луна. рак здесь оно примечательно тем, что это все дело будет в соединении с лилит а лилит это точка искушения для вас зона рака это девятый дом девятый дом отвечает за дальние дороги так, сейчас я пересчитаю точно девятый или одиннадцатый сейчас уже, да, это одиннадцатый, да, одиннадцатый Значит, это зона дружбы, дружбы, ага, ага, тут какое-то искушение дружеским окружением, интересно, как это может проиграться, ну, в худшем варианте это может быть предательство кого-то из друзей, или тот человек, которого вы считали своим другом, вы от него можете получить какой-то удар в спину, ну, и в лучшем варианте... Это могут быть просто ваши какие-то сомнения, заблуждения, тревоги, связанные с кем-то из вашего ближайшего окружения. Ну, здесь, соответственно, окружение относится к, скорее к дружескому, то есть тем людям, которым вы доверяете. Ну что ж, желаю вам удачного месяца. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте. Это все помогает продвигать канал. И до встречи в следующих прогнозах.